Ветер колышет ладью когда всеми тушатся великами испуги научи на корме спать малю когда всеми тушатся великами испуги научи на корме спать молю научи меня плыть против ветра даже если он рвет. Помоги разглядеть мне мерцание света Среди тучу видать небеса Помоги разглядеть мне мерцание света Среди тучу видать небеса И тогда, И тогда я по волнам по побегу, побегу Среди что? Свет на дождем мои. научи меня вере отдаться, закрывая плотские глаза, чтобы мне лодки жизни сквозь бури добраться в вечный дом и там быть навсегда.